Известная на весь мир поэме сказки Давида Кукутинова «Сар Герел» есть такие слова «В середине месяца апреля по-калмыцки месяца коня». Тот, кто читал это прекрасное произведение в переводе Юлии Нейман и помнит эти строки, может решить, что апрель на нашем родном языке называется месяцем коня. Во многих школах республики детей так и учат калмыцкому языку. Декабрь, бар, январь, туула февраль лоу и так далее. Но так ли это? Название месяцев, связанные с 12 животными, относится к нашему традиционному древнему календарю. Этот календарь лунный. А поэтому в расчете месяцев издревле использовались фазы луны. САР – европейский календарь, по которому мы все сегодня живем, солнечный. Он рассчитывается по циклу вращения Земли вокруг Солнца, Луна, Солнце и Земля – три разных небесных тела, имеющих совершенно разные орбиты и время вращения друг вокруг друга. Именно поэтому лунные месяцы никогда не бывают одинаковы с солнечными, а отсюда следует, что декабрь и бар-сар — совершенно разные временные отрезки. Подумайте сами. Праздник Зул в 2020 году наступил 10 декабря по григорианскому календарю, в соответствии с тем. Как нас учили в школе, я бы записал его Барсарин Арвен. Однако все знают, что Зул – это Укрсарин Хэрентаун. Так, простой пример сразу дает понять, что называть европейские месяцы калмыцкими эквивалентами нельзя. Это в корне неверно. Кстати, в 60-е годы прошлого века наши ученые очень хорошо знали это. И потому ранее всегда писали Апрель Сарин, Май Сарин если хотели подчеркнуть, что месяц европейский, а свои лунные месяцы были запрещены к использованию за связь с религиозными пережитками прошлого. Сейчас времена совсем другие, однако нынешние пережитки уже советского прошлого, помноженные на отсутствие интереса к своей национальной культуре даже у преподавателя родного языка, дают такие печальные результаты, как пример декабрь, бар, сар. Давайте восстанавливать свои традиции. Если хотите записать месяц на калмыцком языке, то этот месяц нужно считать по календарю лунному, а если европейский, то по григорианскому. И неважно будет это на уроке калмыцкого языка или собственной записной книжки. Да и если уж совсем въедаться, то 2021 год считается от Рождества Христова, а мы калмыки, будучи буддистами, Раньше мы вели исчисление не от Рождества Христова, а от Нирваны Будды Шакемони. А это совсем другая дата и совсем другая история. По материалам статьи Геннадия Корнеева. Дорогие друзья, год благодарности его святейшеству Далай-Ламу xiv